Ну, народ, с вами Александр, мы находимся в симуляционном центре Казанского федерального университета. Симуляционный центр представляет собой макет больницы, в которой студенты-медики могут отработать ряд своих профессиональных навыков. Я, как журналист-экспериментатор, сейчас попробую, ну, что-то, что называется здесь самым простым, но, я уверен, для меня покажется очень сложным. Может мне в отработке моих медицинских навыков Ленар Фаридович Рашитов, директор симуляционного центра. Рядом со мной сейчас находится Ленар Фаридович Рашитов, директор симуляционного центра, который сейчас нам и покажет, что он нам покажет, он лучше скажет сам, потому что я не понимаю, передо мной лежит какой-то манекен, у него видно легкие, у него не хватает передних зубов. Рассказывай, что сейчас будем с вами делать и как его спасать. Перед нами манекен для отработки навыков интубации трахеи. То есть интубация трахеи, то есть установка в трахеи специальной трубочки, Через которую пациент будет дышать. Позвольте и мне добавить пару слов. В медицине сложным словом интубация трахеи называется введение в дыхательные пути человека специальной трубочки, через которую пациент сможет дышать. Применяется это при общем наркозе либо когда необходима длительная искусственная вентиляция легких. Сам метод до да, безумия простой, но это только в теории. Сначала специальным инструментом, похожим на крюк и именуемым морингоскопом, аккуратно прижимается язык пациента, а затем в трахею вводится самая обычная трубочка, через которую и будет осуществляться дыхание. В дальнейшем пациент либо подключается к аппарату искусственной вентиляции легких, либо к мешку амбу, которая является его механической версией. К сожалению, есть риск попасть не в трахею, а в пищевод, что, собственно говоря, я и сделал. Три раза подряд. Да, не быть не анестезиологом. Можно я тоже попробую? Так, как, как вот эта штучка открывается? Можно Просто открывается, защелкивается, загорается лампочка. Угу. То не надо подстать с этой стороны, потому что мы должны идти в артез, ага. запрокинуть голову. То есть угу. инструмент держится в левой руке. В левой? Так, поднимается язык. Вот угу. здесь как раз нажимать не надо, иначе вы как раз задирете зубы. Вроде бы я куда-то попал, осталось выяснить куда. Пом. Еще вот. Это надо делать очень быстро, потому что в этот момент он угу. не дышит. То, То есть это вообще прям вот да. жизненно важно. Да. Это не мое. Это очень сложно для меня оказалось. Во-первых, требуется огромное физическое усилие, чтобы поднять пациенту язык. А во-вторых, ну, попасть это тоже сложненько.